Когда начинать подготовку к марафону? Приветствую вас, друзья! На связи Сырняк Александр. В этом видео поговорим с вами о том, когда нужно начинать готовиться к марафону. Прежде чем я перейду к теме видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, смотрите видео до конца, и если будут вопросы, задавайте их в комментариях. Когда же все-таки нужно начинать готовиться к марафону? Я получил несколько вопросов от зрителей своего канала и решил записать видео на эту тему. Смотрите, здесь есть один очень важный нюанс, который нужно учитывать при подготовке к марафону. Тут, как бы, кажется очевидный вопрос вообще, для чего к нему готовиться, почему не взять и не побежать. Наверное, ответ очевиден, потому что его можно не добежать. Если человек не подготовлен, то с большой вероятностью организм не выдержит такой нагрузки. Соответственно, подготовка к марафону, она готовит организм, она готовит, как бы, нашу сердечно-сосудистую систему, готовит наши мышцы, готовит суставы, связки к предстоящим нагрузкам. Марафонская дистанция – это достаточно существенная нагрузка и хороший стресс для организма, особенно если вы никогда раньше не занимались бегом и таких дистанций не бегали. Теперь смотрите, ответ на вопрос, когда нужно начинать готовиться. Все зависит от уровня вашей подготовки. Если вы никогда не бегали ранее и решили пробежать марафон там через 3-4 месяца, то я бы очень не рекомендовал вам это делать. Да, я знаю, что есть люди, которые там подготовились к марафону там, чуть ли не за 2 месяца, за 3 месяца, там, за 4 месяца. До этого никогда не бегая. Но я бы так на вашем месте не рисковал. Тут нужно учитывать ваш возраст и вашу предыдущую спортивную базу. Из ничего бывает только ничего. Если бы люди, которые там за 2-3 месяца подготовились и пробежали марафон, ранее ничем не занимались, то с большой долей вероятности у них бы не вышло этого результата. Соответственно, здесь начинают влиять те факторы, которые были заложены ранее, там, в их прошлом, возможно, они чем-то занимались, либо вели просто здоровый образ жизни, и это позволило им достичь такого результата. Здесь тоже есть еще много разных нюансов, что если у вас идет такой резкий скачок, вы-то марафон можете пробежать, но потом какие у вас после этого будут последствия? Велика вероятность того, что бегать вам после этого не захочется. Смотрите, для того чтобы если, в том случае, если вы ранее никогда не занимались бегом, и у вас возникла мысль пробежать марафон, я вам рекомендую отвести на это время хотя бы год. Кажется, это очень длительный период, на самом деле нет. Время проходит очень быстро, и год тоже пройдет очень быстро. И я считаю, что это минимально адекватный период, при котором можно подготовить свой организм к такой нагрузке, как марафон, 42 километра, 195 метров, и адекватно за это время подготовиться. И не просто... Готовиться со стрессами, со срывами, с травмами, а адекватно, постепенно, плюс получив удовольствие от самой дистанции и финишировать с улыбкой, а не с мыслью больше, вот там с какими-нибудь матами в голове, что я зря это была хорошая затея, когда я стоял на старте, но больше я этого никогда делать не буду. Просто есть много таких случаев, поэтому лучше отвести достаточно большой промежуток времени для того, чтобы ваш организм успел привыкнуть. Вы, в принципе, привыкаете к тому, что вы регулярно бегаете. Это есть определенные психологические изменения, определенные изменения в психологии, в вашей психике, потому что у вас появляется новая привычка. После того, как организм привык к новому виду физической активности, вы можете увеличивать нагрузку. К марафону тоже нужно готовиться как бы с умом, не с двух барахта. Если вы просто будете бегать, не имея никакого плана, то вы, скорее всего, марафон пробежите, но есть нюансы. К марафону нужно готовиться по плану. Видео о плане подготовки к марафону, ссылку на это видео вы можете найти в описании под этим роликом. Там я подробно рассказываю о тренировках, и там, а, в этом ролике сможете найти образец плана, от которого можно оттолкнуться. Так как я уже сказал, хотя бы за год, если вы ранее бегали, то есть условно если у вас есть определенный беговой опыт и вы уже как бы там средний бегун который там бегает условно три раза в неделю там где-то по 5 километров в принципе вы можете начинать готовиться конкретно к марафону уже где-то ну, там за 4-5 месяцев стандартные планы подготовки к марафону они вот где-то 16 недель это вот как раз приблизительно 4 месяца получается для меня опытных эти, этот период увеличивается приблизительно до 24 месяцев. Это, условно, практически полгода получается. То есть это все неспроста для того, чтобы как бы, пройти некий адаптационный период для нашего организма. Соответственно, если брать сам по себе год, там будет лето, осень, зима, весна. Понятно, что зимой э, не очень удобно бегать, но ни в коем случае не стоит пренебрегать тренировками зимой. Можно уменьшить количество, можно уменьшить интенсивность, но зиму нужно отбегать для того, чтобы ваш организм набегал вот эту вот необходимую базу. В среднем в активной фазе при подготовке к марафону, вот условно, если брать план 16 недель, то минимальный набег за неделю у вас должен получаться 50 километров, то есть в месяц 200 километров. Если вы понимаете, что э, если вы ранее никогда не бегали, то этот объем в неделю будет вызывать у вас жучайший стресс, и рано или поздно вы столкнетесь с такой штукой, как перетренированность. Хорошо, если вы до этого вели здоровый образ жизни, занимались спортом, смогли это преодолеть и пробежали э, нужную вам дистанцию. Но лучше этого не делать. Я, более, я поклонник более спокойного подхода, более равномерного. Для того, чтобы бег вошел в вашу привычку, остался с вами навсегда, и вы получали удовольствие от того, что вы делаете, а не рвали там, знаю, волосы на себе для того, чтобы достигнуть результата, потом это бросали, и вот одна медалька ваша висит у вас там на стене, и вы гордитесь, что вы марафонец. В принципе, хотя вы знаете, я сейчас, может, так немного скептически к этому отношусь, просто это не мой подход, но есть люди, которым, в принципе, этого достаточно, и реально лучше все-таки делать так, чем не делать никак. Поэтому тут выбор остается за вами. Моя рекомендация, готовьтесь к марафону сильно заранее, хотя бы за год. Если вы никогда не бегали, год будет оптимальным временем. Если бегали ранее, тоже берите за год, вы просто сможете пробежать дистанцию быстрее. Так, друзья, я думаю, что мои советы и мой опыт были вам полезны. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если есть вопросы или определенные соображения, пишите их в комментариях. Если у кого-то есть опыт подготовки к марафону с нуля за 2-3 месяца, поделитесь. Пожалуйста, мне очень интересно услышать, как у вас это получилось. Потому что я к своему первому марафону готовился вот практически за год. Активная фаза у меня была 4 месяца. То есть за эти 4 месяца я пробежал порядка тысяч километров, не считая предыдущего набега. На этом все. До новых встреч. Пока.